Сегодня видео, друзья, как выглядеть на миллион, когда у вас его нет. Первый совет – это держитесь классики. Вам нужна простота, элегантность и не имеющий времени стиль вместо быстротечных модных трендов. Проблема трендов в том, что они приходят и уходят. Вы можете потратиться на вещь, которая через пару месяцев уже будет неактуальна. Классика, в свою очередь, один раз потратились и можете носить одежду несколько лет, а может даже и 25 лет. Вещь, которую вы покупаете, вы будете ее использовать. Поэтому можно потратиться на эту вещь, потому что вы знаете, что она отработает свое. Давайте сразу на чистоту, ребят. Классический стиль это не только хорошо сидящий на вас костюм. Кожаная куртка, белые кожаные кроссовки. Оба эти предмета casual, но они также относятся к классическому мужскому гардеробу. Далее, господа, вам нужно меньше, но более качественная одежды. Под качеством я имею в виду то, что вы 100% любите все, что у вас есть, и эти вещи взаимодополняющие. Это видно, когда вы любите свои вещи, когда вы их надеваете и смотритесь в зеркало, и сразу мысль, мужик, эта вещь делает тебя неотразимым. Размер, то, как ткань на вас лежит, функциональность, Одежда порой нас описывает даже и без того, чтобы мы порой открывали рот. Когда мы говорим о взаимодополняемости, то это значит, что ваши брюки подходят вашему пиджаку. То есть вы можете с закрытыми глазами подойти к своему гардеробу, выбрать вещи, и они будут сочетаться друг с другом. Перейдем к вещам по отдельности и начнем, пожалуй, с обуви. Обувь – это фундамент мужского гардероба. Целый день мы стоим и ходим в ней. Все зависит от вашей работы, конечно. Если вы работаете в финансовом департаменте Нью-Йорка, то вам пригодится что-то такое, чтобы вы могли спокойно ходить на собрания, отлично смотреться с костюмом. Могу порекомендовать вот что. Если вы уже купили себе третий костюм, то может пора и присмотреть вторую пару туфель. Что-то то, что можно было бы пустить в ротацию. Хорошего качества, чтобы когда вам доведется поговорить с директором, он мог приглядеться и увидеть в вас потенциального человека для повышения. Ну а что если у вас очень кэжуал вам не нужны туфли? Хорошая пара кроссовок вам очень будет в тему. Ну или вы где-то в центре запада. Вы понимаете, что должны выглядеть доступным, но при этом опрятным и нарядным. Ребята, люди смотрят на обувь. Скажем, у вас 4 сезона, надо что-то удобное. Вот такие вот ботинки подойдут к темным джинсам и спорт-пиджаку. Ну или можно одеться попроще, выбрав фланелевую рубашку. Главное поймите, ребята, что обувь – это фундамент гардероба, так что не бойтесь потратиться чуть больше на хорошую обувь. Далее в списке, если вы ограничены в ресурсах и хотите выглядеть на миллион, тогда возьмите себе хорошую куртку, будь же casual или спорт-пиджак, или костюмный пиджак, это реально зависит от ваших потребностей и то, что вы чаще будете надевать. Но отличная casual куртка или строгая формальная куртка – это то, на что люди обращают постоянно свое внимание. Основой тут будут размер, ткань и функциональность. При выборе размера куртки обратите внимание на плечи. Она должна сидеть хорошо в плечах и в торсе. Если куртка слишком маленькая или большая, она просто не будет создавать тот самый силуэт. Я имею в виду сильный, мужественный образ. Говоря о ткани, берите себе самое лучшее, что можете позволить. Некоторые из вас могут осмотреться, может зайти на секонд или сток, так вы сможете найти себе хорошую вещь и сэкономить приличную сумму денег, но зато взять вещи высокого качества. Когда речь идет о костюме, то, конечно, надо обратить внимание на ткань, это приводит нас к следующей части. Чтобы выглядеть богато, надо научиться разбираться в люксовых материалах. И первый материал, о котором хочу поговорить, это кожа. Вы найдете большое разнообразие вещей из кожи. От обуви до сумок, от ремешков для часов до ремней. Вы понимаете, когда используется дорогая кожа для создания предмета, то обращается внимание на детали. Это прошивка, стиль, дизайн. Поэтому следует выбирать туфли из качественной кожи. У меня в руке холкаты. Почему именно холкаты? Потому что эти туфли сделаны из единого куска кожи. Для этого они берут кожу, на которой нет дефектов. Поэтому такие вот цельные туфли не бывают низкого качества. Их можно найти только среди топовой обуви. Так что, когда вы видите такие туфли на скидках, то можете понять, что это, скорее всего, будет хорошая сделка. Далее идет шелк. Чаще всего встречается среди галстуков и карманных платков. Шелк более дорогой материал в производстве, ну, подороже, чем полиэстер. Когда вы видите вещи из полиэстера, это означает, что они плохие. Но это может подразумевать, что производители, которые используют дешевые материалы, также урезают и на конструкции, и дизайне. Далее кашемир. Это вид шерсти, который добывается скос. Чаще всего встречается в свитерах, но также можно встретить и среди шерстяных пиджаков, шарфов и перчаток, кашемир известен за свою мягкость. Да, есть другие виды шерсти, которые могут быть почти такие же мягкие, как кашемир, но все-таки кашемир дает вам испытать уникальные ощущения при касании. Ну и конечно не забываем про шерсть. Часто встречается в свитерах и других вещах, где требуется утепление. Также часто встречается в пиджаках. Но в чем разница между шерстью и комвольной шерстью? Комвольная шерсть, на более тугого плетения и сделана из более длинной пряжи. Ее используют в этих пиджаках, которые красиво лежат на теле. Господа, ключевая фишка в понимании, почему эти четыре материала важны, это то, что когда производители используют их, то это говорит и о качестве вещи в целом что служит хорошим индикатором для того, чтобы вы могли сделать хорошую покупку и не потратили деньги зря. Далее в списке это проявить заботу к тем люксовым вещам и материалам, о которых я только что говорил. Так что если они грязные, на них есть пятна или дырки, или вещь плохо пахнет не надевайте ее. Как бы это же очевидно не так ли отнесите в химчистку. вот эти туфли они требуют полировки ведь дело не только во внешнем виде это же защищает обувь от влаги. свитер когда начинают появляться катышки, то у вас должен быть способ их убрать. можно использовать обычное лезвие и посидеть немного и удалить все эти катышки. Суть в том что у вас может быть крутая вещь, но если вы о ней не заботитесь, то весь ваш имидж и стиль падают. Как насчет логотипов Ну, для меня маленькая лого вполне приемлемо. Если вы хотите иметь свой логотип, ну, по типу инициалов на рубашке, тоже хорошо. Но если логотип огромный и занимает все пространство, тогда вы становитесь рекламным щитом. Друзья, ну, мне кажется, что это не очень хорошее дело. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, согласны или нет. Лично я считаю, что логотипы должны быть скромными и незаметными. Давайте поговорим об аксессуарах. Мы только что говорили о логотипах, что они должны быть простыми и незаметными. Но когда речь идет об аксессуарах, то Демонстрация некоторых брендов может послать нужный сигнал. Так что, может быть, потратить чуть больше денег и получить хорошее качество – это разумно. Если говорить о солнцезащитных очках, то я большой фанат Мауи Джим. Мне кажется, у них лучшие линзы, и мне нравится их дизайн. Если мы говорим о часах, то вы, наверное, знаете, что часы Teudor — это отличный бренд. Мне было не так просто найти эти часы, и они мне очень нравятся. Они отлично сидят на моем запястье. И те, кто разбираются в часах, когда их видят, сразу понимают, что у меня хорошие часы, и что их не так просто найти. Ребята, сделаем итоги, чтобы выглядеть на миллион без того, чтобы сильно тратиться на одежду. Самое важное — это выработать свою униформу. Тут я имею в виду создать свой повседневный образ. Для кого-то из вас будет достаточно просто взять себе беговые кроссовки, ну а кто-то предпочтет белые сникерсы. Если вы хотите поменять свою повседневную куртку, попробуйте классическую джинсовую. Но, господа, несмотря на все это, помните, что манеры делают мужчину. Как же быть современным джентльменом? Какие основные манеры, которые надо знать каждому мужчине? Ребята, смотрите вот в этом видео.